берем значит верстак так берем верстак и нам нужно сейчас помнить так верстак и нужна палка точно еще одна палка если не ошибаюсь так блин наоборот надо сделать было сейчас доски надо О, да да да техка вот Теперь наоборот вот. Добываем, добываем быстрее. Надо сейчас в сундук положить, чтобы запутались. Так, вот она не горит. Так-так-так-так-так. Ладно. Так, так, так, так. Папа. Пошло дело, блин, да, вот я сделал это, наконец-то, да, блин, сколько лет, сколько им, есть, вот, вот сюда сразу, О, сейчас так мы и добудем. Сейчас будет быстрая съемка, то я тут буду полчаса шариться. хватит сейчас мы берем и делаем нам нужно теперь каменная кирка так нам нужно деревья точно дерево дерево дерево дерево посадите вот тут деревья как раз так теперь мы Делаем. такой вот Вот так нужно одну. Палка. выручалка. Так. Так вот. Так вот. Вот так вот. Беспорно. Вот так вот. Беспорно. Так, пока все хорошо. Если что, каменный киркалит. Все мы и сделали добыватель камня, и так нужно бесконечно делать. В следующем видосе я вам покажу, как это сделать. А, блин. Ладно, сейчас 10 докопим. Сейчас будет быстрая обрезочка, чтобы я не тормозил. Я буду быстро все делать. Оп, сейчас повезло. Здесь вот это вот прям повезло мне. Это я сейчас прям испугался, но у меня водичка хорошая, что под низом появилась. оп оп оп, -оп поднимаемся. Блин, стоять. Фу. Сейчас будем строиться туда. Вот тяжело, блин, выживать. Блин, стоять. Чего, вы... нифига себе, как закорючка. из древесины. так И тут будрок типа такой смотрите у погнай у блин не меня такой яркой так, уже можно дел... делать путь туда. Тут недалеко вроде бы. Вроде бы. Опа. Фух. Нормально. И сделаем потом путь. Оп. Оп. Оп, оп. Да блин, еще одного не хватает булка. Походу одного. Сейчас утирка это сломается. Все, сломали. Сейчас обделаем вот тут вот, вот так Так. Ой блин, нечаянно замуровал тут. Сейчас положим это, это. Да, смогу брать. Ну и ладно, надо. На этом мы закончим. Всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, колокольчики. У вот такой у меня скайблок получился крутенский. В следующем видео я вам обещаю, достроимся Да, он тех кактусиков. Может там что-нибудь в сундучке найдем. А потом мы половину вот так туда он пророем пророем к этому порталу такой у меня скайбук получился всем пока нажимайте на колокольчик чтобы не про... не нажимать. <Слышко> нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать мои новые видео всем пока